Смотрите, ребята, так, это у нас адрес Троицкий проспект 2036, сегодня у нас 18.03, купил я вот такое детское питание для детей, да, оно оказалось испорчено 5.03.2021 года. Так что у вас с директором-то? Она будет общаться с покупателем? Чем дольше она игнорирует покупателя, тем хуже для нее. По уголовной статье. 238 УК РФ, часть 2, пункт Б. Реализация детского просроченного питания с истекшим сроком годности. Я к вам подошла, спрашиваю. Мне нужен директор. Она долго будет бегать от меня? У нее рабочая смена закончились. В смысле закончилась? Как только пришел блогер, сразу закончилась смена? Вам не смешно самой-то? Как только запахло жареным? Тон сменить, пожалуйста. Тон сменить? А вы уважение сначала за. Служите покупателя. вот тогда тон будет снижен. Я вам не хамила, ничего не скажу. А я разве я хамил? Просто подошла, я хамила, я могу. Я вам хамил. Помочь. Я хамил. Да, конечно. Каким вы сказали, образом? Вы что, директор что ли? Мне директор нужен. Каким образом ты схомил? Если вы я нахомил, давайте действовать в рамках закона Российской Федерации. Вызывайте сотрудников полиции, пишите заявление. А, а я вас не оформляю по 238 УК РФ, часть 2, пункт Б. Реализация детского просроченного питания с истекшим сроком года. Согласны? Если нет, не надо заниматься балабольством. Зовите директора. Кто сказал? Уважительно разговариваю. С кем? С девушкой, например. А ты кто? Ой, ну, я, я, просто говорю тебе как человек, человек девушка Уважение а? надо сначала заслужить. Да? Да. Вообще-то мы все люди отличаемся собак. Уважение нужно заслужить, не продавать детское просрочное питание с истекшим сроком годности. Ну а, например, что а ну кто виноват. Ну. А кто виноват? Ну. Я виноват, что продается детское питание здесь просроченное. Нет, ну. Уважительно, разговаривайте. Уважение надо заслужить, не продавать просрочку. Продавать вот просрочку. Да, вот. Вот, смотри. Видишь, да? 3, 5, 21 стекло. Сегодня какое его число? Ну, пропало, Что, ну? И что, ну? Ну, просрочку А нашел. ты в курсе, что это 238? Ну. Что, ну? Пришло. Это 6 лет. Лишение ну. свободы. Не до директору. Это директору вопрос. Вот и не Нет. надо тогда встревать Нет. вопрос, в котором ты Обща общайтесь, не компетентен. Не надо встревать вопрос, в котором ты не Ты сотрудник, делаешь выкладку товара. Вот и делай. Хорошо? Я буду разговаривать уши с руководством режут, режут. этого тухлого притона Я для детей, которые торгуют. Уши режет просто не надо такое. Уши режет. Заткни их уши эти, как Я его, затычками. Да, ты мне будешь еще реководить Буду. Делать. А еще вот эта, эта запись пойдет в офис. Мне просто интересно, вы только один нашли среди вот этого всего. А какая разница? Нет, мне просто интересно. Разница в чем? Нет, разница, разница. Это мне Конечно, ваш. А вдруг это не Можете наш? Можете камеры посмотреть. Я не так, я не думаю, просто мне интересно. Может мы пропустим человеческий Может фактор. быть, может, может быть, с пятого числа? Меня не надо снимать с камеры. Вас никто не снимает, я фиксирую. Административное правонарушение, которое происходит в этом магазине. Я просто, мне интересно, один просрок среди вот этого всего? Вот Можете это посмотреть интересно. камеры ваши. Они же у вас есть, правильно? Сразу пердаки загорелись, сразу. Ой, оправдываться, оправдываться. Ой, это не наше, это не все принесли. Так директор придет или не будет его директора? Он извиняться перед покупателем будет? Еще раз. Извиняться директор будет при покупателем? Что мы не так сделали, молодой человек? Давайте я извинюсь. Не Хотите? так было ваше отношение это, директора ваших к покупателю? Ну, вот что было. Вы кто, директор? Я извиняюсь. Да? Вас, вас сразу повысили в должности? сразу, Моментально? Нет, я не говорю. Я, наверное, так мне нужен директор, чтобы она извинилась. Либо я сейчас вызываю сотрудников полиции. У нее два выбора. Первый, это, это самый наилучший. Это выйти, извиниться, сделать возврат детского персочного питания, и я ушел. А почему? Она, она директора, она будет делать? Я администратор, я могу это сделать. Мне нужен она... директор, чтобы извинилась передо мной. Она меня обвинила в том, что я хочу здесь что-то украсть. Ну, извините, нет, я нет. это уже не может, прощу. Нет, может, я этого ошиб... не прощу. Может, она ошиблась. Да? Может быть, она... ошиблась. Нет, слушайте, молодой человек, у нас день столько приходит, что мы и даже не И что дальше? Может, с каждого ну, пятого здесь нет. нужно? Может, этот молодой человек хочет что-то здесь украсть, а? Я да не говорю, что молодой человек. Ну, таких много, извините меня. Почему Мне так? без разницы. Ну, вот Пускай получше. приходит и извиняется за свое балабольство. Ну, если она балаболка, то это ее проблема. Этому директору здесь не нужно вообще в принципе работать. Если она здесь каждого покупателя будет обвинять в краже. Не, каждого не... Ну, бывает у нас много человек. У нас бывает, что... бывает знаете что? не Пускай идет будет? сюда и извиняется. Я этого прощать не буду. Вот если она видит сейчас на камеру, извинится передо мной. Вот тогда прощу. Не сделает невозможно. Детской просрочки, которую она реализует. Ну, это человеческий фактор. Это вот мой отдел. Человеческий пропустила, фактор. Пропустила. Один или два дня. Вот это человеческий фактор. С 5 числа 3 месяца. Это уже халатность. Гражданка. Я вам так скажу. Просто вот смотрите, у нас тут которые у вас да? в руках. Мне вот интересно. Если вы. Это, как, вы знаете... Если вы нормальный человек, то вы сейчас пойдете посмотрите камеру, понятно? Ну вот просто мне просто интересно такого. Без товара, просто, директора у нас нету. мне сюда. У нас такого товара а нет. А у меня есть он, Я в не... кармане лежит. Причем с вашим чеком. Я не знаю, откуда он взялся. Вот, видите? С вашим чеком. Вот он. А. Вот он, ваш чек. А -а. Сегодняшнее число. И сдел... и покупка была минут 15-20 назад. Нормуль? Ну, вы даже не даете мне чек посмотреть, А да? я не обязан, это мой документ. Просто среди вот этого всего, другой оскучай. А, ну тогда сейчас мы будем вызывать сотрудников полиции. Что, она сразу ушла, да? Как почувствовала, что жареным пахнет, сразу бежать. Сразу в кусты. Вот такие вот у нас директора. Почувствовала и обосралась сразу. И она боится прославиться на всю страну. Ну, не знаю, мол, что я ничего не могу сказать, даже лишнее. Зато я могу сказать, что это не директор. Этот просмотр мы даже, знаете, как можем пропустить? Вот я скажу. Мне без разницы, вы получаете вот смотрите, зарплату за я это. Я не спорю. Я вот здесь до проверила, мне меня на каждом я побежала. Забыла, пропустила, дальше смотрю. Честно? Понимаете, это бывает, что... Как вас зовут? Меня Зарина. Зарина, мне это ваше оправдание неинтересно слушать. Для детского питания неинтересно. По административке, да, вот это вот то, что продается, да, возможно, да, будет неинтересно. Может, вы пропустили. Пришел товар там, да, может быть, списать. Но это детское питание. Это для детей. Несовершеннолетних, которым еще нет 6 лет. Я не думаю, что будете своего ребенка кормить просрочкой? Не, не, не Нет. Не а почему другие обязаны это делать? Кто не, не обязан даже, вот даже мы если пропустили, бывает такой, не пропустили. Покупатель, все равно же срок. Покупатель, приходя в магазин, не обязан смотреть сроки годности. Это ваша обязанность. Вы получаете за это зарплату. У покупателя нет обязанностей. Он пришел за качественным продуктом в этот магазин и приобрести его. А ваша обязанность входит прийти в магазин и проверить сроки годности. Раз вакуум. Что давайте? Будем утилизировать. Стоит вот так. ряженка стоит, пятерочки. Срок годности истек вчера. Шоколадка Кит Кат, а срок годности у нее истек 14, 9, 20 года. Еще одна. А можете объяснить, почему директор себе позволяет покупателей и э, говорить им, что они воры. Я такого не слышала, как Зато я слышал. Я не слышала, я не могу ничего говорить. Я покупатель, и нужно ему верить, наверное. Вот этому директору не стыдно, что она обзывает всех покупателей ворами, которые приносят ей зарплату, деньги в этот магазин, прибыль приносят. А Сколько меня оскорбило. Работы, меня оскорбило. Меня оскорбило. Поэтому я и стал снимать просроченные продукты в вашем магазине. Хотя и пока их, в принципе, только нашел все, что у меня сейчас лежит в корзинке. Это а вот это. А понимаете, да, смотрите, а чем ваш сотрудник занимается с 9 месяца, с 2020 -го года? Они ну, интересные. Подумай, шоколадка просрочена. Ребенок купит, съел, и я ей ладно. Вот такая вот печень тоже от пятерочки, а срок годности истек 4-го, 4.1.2021 года. С 14.9.20 года реализуется на кассовой зоне. Две шоколадки вот они реализовать на полку. Вот это вот я еще понимаю человеческий фактор, да, вчерашнее число просрочено. Это развакум вот этот, который тоже в принципе не должен продаваться на полку. А здесь, я не знаю, чем занимаются ваши сотрудники с 4-1 числа. Mm -hmm. Вот как вы можете объяснить, чем они занимаются? как сказали, человеческий фактор. Это на два месяца, mm -hmm. на месяц уже. Это не человеческий фактор, это халатность идет уже. Человеческий фактор вот он. 17 число, да. Человеческий фактор на один или на два дня. Но когда на месяц и более, это уже халатность идет. Да, не снимайте меня, пожалуйста. А вы будете сейчас это вскрывать при, при, на видеокамере. Меня не надо снимать. Я вы вас видите, не снимаю. Камеру. Я вас не снимаю. Не я вижу. Я вас не снимаю. Не Снимаете? Уберите, снимаете? Уберите, что надо что да? вы не надо трогать мои собственные. Тогда положите вот этот. Я пойду сейчас на кассу приобретать. А потом сделайте мне возврат. пробивайте. А потом я это, собственно, наручно вскрою. Отдам вам все это э, в пакетике Еще пакетик ваш пробит для того, чтобы я мог это все залить вот этим вот кефирчиком. Ну, что, в принципе, вместо детства, еще детское питание, еще вот это просрочка все будет. И все это пойдет в распадок на Запомните это лицо, которое продает просрочку. Не надо снимать. Снимает девочек Снимите на трассе. Снимать девочек на трассе. А я фиксирую ваше административное правонарушение. Я сейчас сначала все это утилизирую, собственно, наручно. Вот, короче, весь просрочный продукт, который у меня лежал в корзиночке, благополучно был продан этим магазином. Вот он. Сейчас это вскрою. Вот так все это было вскрыто. Вот оно. А сейчас это все это зальется кефирчиком. Так что, деликатес нормальный вот этот, который вы продаете тупую. Будьте осторожны, здесь просрочку реализуется с прошлого года. Вы видите, причем благополучно продали вон. Он говорит, если хочешь, покупай. Пришлось купить, вместо того, чтобы нормально взять, утилизировать, скрыть. А сейчас еще пойдет кто-то всего раз по трех а еще в сети опубликуется все это. А как вы думаете, детское просрочное питание нормально продавать? Ну хорошо, но идите в другие магазины, не ходите. Так в хожу в другие магазины тоже. Не поверите, в другие магазины тоже хожу. Вот она, вот эта девушка причем тут? Вот она? Она сейчас продала мне вот этот туфляк. Но она вы сами выбираете сами. А, Во-первых, это не моих будет мои обязанности не смотреть сроки годности. А, а кому а магазина. Директор благополучно смылся домой, когда узнал, что пришел блогер. Она обосралась и ушла. Все, спасибо большое за просрочку, она еще кивает головой, спасибо говорит